Чтобы это понять, давайте рассмотрим вариант, что пассажиров и террористов вообще никаких не было. Два нью-йоркских самолета были пустыми и радиоуправляемыми, а в Пентагон врезалась ракета, пущенная с военного самолета. Такой вариант заговора еще более усложняет все процессы, потому что если предположить, что ЦРУ и ФБР из-за обычной несогласованности и конкуренции спецслужб Прошляпили кучку террористов, то это очень легко представить. Но если мы включаем во всеобщий заговор управляемые самолеты и атаку с воздуха по Пентагону при помощи истребителя, то нам, кроме дружно работающих различных секретных спецслужб, надо включать сюда и военно-воздушные силы и какое-то особое управление, которое занимается беспилотными полетами больших самолетов. А кроме того, нам нужны еще какие-то сверхпрофессиональные подрывники, которые так аккуратно заминируют и подорвут два огромных небоскреба, что никто ничего не заметит. То есть мы сразу усложняем теракт от простой акции 19 террористов до сложнейшей операции, в которой участвуют тысячи специалистов из различных, мало связанных между собой структур. И это в стране, где советник по национальной безопасности при первом же шухере с радостью стучит в прессу на своего президента. Это совершенно нереальный вариант. Я слышал в одном из коспирологических фильмов, как какой-то мужик с бородой сравнивает заговоры молчания по 11 сентября с заговором молчания при создании атомной бомбы. Мол, в создании атомной бомбы тоже участвовало очень много людей из спецслужбы, но никто не проговорился, значит и при терактах в собственной стране люди тоже умели бы хранить секреты. То есть этот чувак в своей голове серьезно стоит на один уровень. Вопрос национальной безопасности страны с преступлением против собственного народа. Ну, если он не понимает, в чем разница, это его личная проблема. Ну, я надеюсь, вы-то разницу понимаете. Да и насчет ядерных секретов, не так уж хорошо они их и хранили, если советские конструкторы собирали свою первую бомбу по точным копиям американских чертежей. А ведь ученые, которые передавали информацию Советскому Союзу, делали это исключительно по идеологическим мотивам. И они реально рисковали своей жизнью, и кое-кого из них впоследствии даже казнили. То есть даже в такой жесткой ситуации во время Второй мировой войны нашлись добровольцы, которые слили информацию политическому и стратегическому конкуренту. Да и сами конспирологи разоблачители тоже почему-то ничего не боятся. Они спокойно читают свои лекции в Америке, никакие царушники их не отстреливают. И даже в тюрьмы никого из них не сажают. Нелогично как-то. Можно, конечно, придумать заговор с целью захвата власти. Часто приводят в пример поджог рейстага. Но Америка ⁇ это такая страна, где власть просто невозможно захватить, потому что там нет единого центра власти. Придумывать заговор ради ужесточения внутренних законов, рисковать из-за этого попаданием на электрический стул – ну это еще глупее. Точно так же нет никакого смысла сносить собственные небоскребы ради вторжения в какой-нибудь Ирак или Афганистан. Если бы при каждом вторжении куда-нибудь американцы устраивали бы себе такое представление, то Нью-Йорк давно превратился бы в выжженную пустыню. По Афганистану у меня была недавно смешная переписка со зрителем. Я его спрашиваю, нафига американцы залезли в Афганистан? Чего им там искать? Он отвечает, а как же, они ведь хотят контролировать рынок наркотиков. Я говорю, ну хорошо, но по всем признакам американцы из Афганистана скоро слиняют. Он мне пишет, так они уже затарились наркотой на ближайшие сто лет. Теперь можно оттуда и уходить. Согласитесь, такую железную логику опровергнуть невозможно. Впрочем, почему американцы полезли в Афганистан и Ирак, я рассуждал вот в этом ролике.